Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня и что они принесут Овнам. Одним из главных событий месяца, да и всего года, является редкое столкновение между Ураном и Сатурном. Уран – планета свободолюбивая, прогрессивная, а Сатурн, наоборот, строгая и ограничивающая. Вот это столкновение, оно может принести серьезные изменения в нашу жизнь, но на более таком глобальном уровне. Мы также поговорим и о солнечном затмении. Мы только что с вами пережили лунное затмение 26 мая. А вот 10 июня нам предстоит солнечное затмение. Ну и, естественно, мы упомянем ретроградный Меркурий. Итак, ваше первое событие 2 июня Венера. В Венера входит в знак зодиака Рак. А это ваш четвертый дом гороскопа, это сектор нашего дома, это наши корни, откуда мы произошли, кто наши родители и какое у нас с ними отношение с родителями. Это также ваше происхождение. Это также сектор недвижимости, Венера может принести удачную куплю или продажу недвижимости, но я бы не советовала подписывать какие-то документы, контракты о передаче недвижимости в другие руки до 22 июня, до того, как Меркурий развернется. Венера может принести гармоничные, теплые отношения в вашем доме, в вашей семье, тем более Венера в знаке зодиака рак, рак, для которого дом, семья, надежность, они очень важны. Хорошие отношения с родителями могут быть в этот период. Кстати, Венера – планета денег, и вы можете получить деньги от родителей или, например, получить наследство. Венера – это еще планета красоты, и кто-то из вас может заняться, например, внутренним интерьером вашего дома. Кто-то купит мебель, кто-то перекрасит весь дом, а кто-то затеет ремонт. 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака Близнецы. Это ваш третий дом гороскопа, дом общения, коммуникаций. И вы просто почувствуете, насколько у вас увеличится, увеличится общение с, друг, с другими людьми. Вы, может быть, будете общаться по телефону или по интернету, или лично. А кто-то, может быть, решит пойти учиться чему-то совершенно новому, может быть, даже в области коммуникации, интернета или в области торговли. Это также сектор близких родственников, братьев и сестер, и вы можете восстановить отношения с вашими близкими родственниками, с, ваш, с вашими сестрами или братьями. И у вас будет активная вот переписка, связь, может быть, звонки какие-то. А по третьему дому у нас еще проходят поездки, ну тут, знаете, нет предела фантазии и спонтанности, поезжайте на природу, например, на пару дней, я уверена, в вашем окружении есть что-то, что можно исследовать, то есть какие-то озера, горы, какие-то пещеры, что-то, что вас порадует в этот период. А кто-то, кстати, может заняться общественно полезной деятельностью, например, волонтерством или типа уборка местности, что-то в, в таком плане. 11 июня планета Марс э, меняет свой знак и входит э, в знак зодиака Лев, ваш пятый дом гороскопа «Сектор влюбленности». Это сектор нашего досуга и времяпровождения. Ну, тут, знаете, может быть, просто брызг энергии. Сексуальность, кстати, и, может быть, вы даже будете общаться не с одним партнером. Лев еще это лидерство, и кто-то из вас может взять на себя организацию, организацию мероприятия, может быть, праздника какого-то или вечеринки. А кто-то займется спортом, причем, знаете, таким спортом, где надо Побеждать. Дети еще проходят по этому сектору, у вас может быть просто активное времяпровождение с вашими детьми. Ну и еще хотелось бы добавить, пятый сектор – это сектор азартных игр. И вот тут может возникнуть какое-то обострение. Марс может как будто бы подлить вам азарта. Поэтому, если у вас есть такая проблема, то будьте осторожны, внимательны. 14 июня ретроградный Сатурн. Вот он, э, создает такую напряженную позицию по отношению к Урану, мы уже упоминали этого вступления. Вы знаете, в этом году таких э, столкновений будет три. И в июне мы будем наблюдать второе столкновение титанов. Сатурн отвечает за все традиционное, это контроль, порядок, статус. А Уран за все необычное, нетрадиционное. Уран это свобода, бунт, протест. То есть происходит революция, то есть новая борется со старым. У вас это напряжение будет происходить между одиннадцатым и вторым домами. То есть между сектором старых друзей, которые разделяют ваши интересы, ваше мнение, ваши надежды, и вашим сектором самооценки. То есть старые друзья будут тянуть вас к себе, а ваша новая система ценностей э, или ваша старая система ценностей, может быть, уже изменилась, и вам уже не интересно, например, со, со своими старыми друзьями. То есть, например, если вы были в какой-то партии, то у вас, может быть, теперь уже более прогрессивный взгляд на жизнь, на эту партию, на ее политику, и вы больше не разделяете взглядов ваших антнопартийцев. А У кого-то из вас может, кто-то может потерять интерес к своим прежним увлечениям, то есть и вы, наоборот, больше сконцентрируетесь на заработках, потому что второй дом – дом денег. И причем, знаете, заработки могут быть каким-то необычным способом, новым. Может быть, вы будете продавать и покупать какую-то криптовалюту или займетесь какими-то биткоинами, то есть то, что вот в интернете что-то. Кто-то, может быть, займется разработками какими-то в плане электроники, компьютерной техники, может быть, даже научные какие-то разработки. Или вы, например, решите стать фрилансером, то есть работать только на себя. Свобода по Юпитеру. А, простите, по Урану. 20 июня Юпитер, вот не зря я его упомянула, Юпитер – планета удачи, начинает процесс ретроградности в вашем 12-м доме гороскопа. А этот дом наших страхов, это всего скрытого, то, что мы скрываем от других, могут быть какие-то наши слабости, или, знаете, даже скрываем от себя, боимся себе признаться, какие у нас проблемы внутренние. Еще это дом закрытых учреждений, больницы, тюрьмы, какие-то реабилитационные центры. Ну, знаете, Юпитер в этом секторе просто ангел-хранитель, он и защитит, поддержит, убережет, ведь это еще и дом кармы. Кто-то может успешно, например, закончить лечение в больнице и выйти из больницы. Кто-то может, например, избавиться от какой-то пагубной привычки. Ну, еще это дом скрытых врагов, и вы можете узнать, кто является вашим недоброжелателем, ведь говорят же, предупрежден, вооружен. 20 июня солнце меняет знак, и входит знак зодиака «Рак». А это ваш четвертый дом гороскопа. Он у вас очень сильно задействован в этот месяц. Там же, в этом же доме, у вас Венера, планета любви, красоты и денег такое сочетание Солнца и Венера. То есть, а четвертый дом это наш, наш дом, где мы живем, наши корни, наши родители, недвижимость. Вот когда Солнце в этом доме, то хочется побыть дома с семьей, с детьми. А если вы одинокие, то вам очень комфортно в вашем доме. Вы создали себе уют, там покой. Кто-то вообще захочется, может быть, кому-то заняться домом, украшать его или ремонтировать. Может быть, кто-то начнет подумывать о покупке или продаже жилья. Также ваши отношения с вашими родителями могут быть для вас очень важны в этот период. Кто-то, может быть, начнет задумываться о выходе на пенсию, и как обеспечить себе комфортную старость? 22 июня. Меркурий разворачивается в прямом движении. Меркурий в вашем третьем доме гороскопа, доме коммуникаций, учебы. И вот для тех, особенно, кто учится, тут у вас все пойдет на лад. Какая-то будет ясность ума, быстрота мышления. Очень хорошо сдавать экзамены после 22 числа. Также может быть много общения с вашими близкими родственниками, может быть с вашими сестрами, с братьями. И вы, может быть, даже будете часто ездить друг к другу. 24 июня полнолуние, полнолуние начинается в знаке зодиака Козерог. И у вас будет задействован 10-й дом гороскопа. Полнолуние это когда Солнце противостоит Луне. В противоположном направлении они расположены. Солнце в этот момент будет знаки знаке зодиака рак, а, солнце, а полнолуние, знаете, оно вот солнце и луна, полнолуние делает нас более эмоциональными, романтичными, Ну, кому-то может принести любовь, начало романтических отношений, ведь полярность рак – козерог и говорит о полярности, например, между вашей личной жизнью, домом, семьей и вашими отношениями и вашей публичной жизни, то есть карьера, статус, репутация, десятый дом. Вот этот вот вопрос а, может стать ребром во время этого полно, полнолуния. Семья, дети, отношения или карьера, э, может быть какие-то достижения в этой области, может быть какой-то статус ваш. Вот какое может быть какое-то противостояние. И вообще луна, лунный свет, полнолуние, оно, лунный свет как фонарь, он именно высветит вот эту вот, если она есть, эта проблема или вообще вопрос этот, он встанет на первый план. Также могут быть встать на первый план ваши отношения с вашим начальством. Может быть, вы решите показать или доказать, чего вы стоите вашему начальству. Отношения с вашим отцом. Солнце это символизирует отца, может выйти тоже на первый план в этот период для вас. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться свое ретроградное движение. У вас это будет происходить в 12 доме гороскопа. Это одно из лучших положений Нептуна. Ну, Кто-то из вас, может быть, захочет побыть наедине с собой, то есть одиночество, захочет одиночество, И причем вам будет довольно комфортно быть наедине с собой. Нептун, он может навеять, знаете, какие-то красочные, интересные сновидения. Кто-то из вас заинтересуется, может быть, спиритуальными практиками или эзотерикой, или религией. Кто-то начнет изучать какую-то религию. 27 июня Венера, планета красоты, меняет знак и входит в знак Зодиака Лев. А это ваш пятый сектор гороскопа. Сектор отдыха, общения с друзьями, увлечения. И кто-то из вас, может быть, увлечется музыкой, кто-то искусством, какой-то красотой, может быть, кто-то рисованием. Вообще, какое-то, может быть, будет у вас креативное хобби. Венера еще может принести увлеченность кем-то, то есть влюбленность. Ну, а для тех, кто в паре, Венера может принести беременность и рождение ребенка. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем очень удачного июня. До новых встреч. До свидания.